Про животных. Книга из серии «Говорящая книжка. Активное обучение». С этой книжкой ребенок сможет самостоятельно заниматься, ведь когда он нажимает на кнопочки, книга сама диктует ему задание. Из воды. Волны. В комплекте с книгой идет фломастер, с помощью которого ребенок сможет выполнять задания. Дорисуй для панды.